Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь гейтс Радио. И сегодня у нас в гостях вновь, как это уже повелось по традиции в эти дни, Борис Увайдов, известный врач, специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины, который уже очень много лет, несколько десятков лет живет в Америке, успешно практикует. И сегодня можно смело сказать, что Борис владеет не только наукой, но и искусствами, исцелением. И сегодня он ищет учеников, которым он мог передать свои знания для того, чтобы они никуда не ушли и не исчезли. И это очень важно, иметь талантливых людей, которые готовы были бы подхватить вот этот факел, нести его дальше, эти знания развивать. И вот Борис сегодня находится как раз в таком поиске. Так что талантливые люди, желающие получить уникальное, совершенно знания, подкрепленные практикой, пожалуйста, отзовитесь, вы можете стать учениками, такого серьезного и опытного талантливого специалиста как Борис Увайдов. Здравствуйте, Борис. Приветствую, друзья, всех Начинаем программу. Да, начинаем программу. Насколько я знаю, мы сегодня хотели поговорить о, про о проблемах, связанных с простатой, с предстательной железой мужчин. Да, вот речь пойдет о том, что я когда-то работал в самой большой клинике союза СССР на территории Узбекистана под Ташкентом построили клинику после землетрясения 1966 года на 400 коров. Значит, каждый раз нас как бы меняли. Дерматовенерология и урология, вот, малая урология, значит, 6 месяцев венерология, 6 месяцев дерматология, вот... И значит, венерология, урология и дерматология по 6 месяцев. Значит, каждый день я видел десятки-десятки новых клиентов. И, естественно, я лечил практически альтернативными методами. Потому что я понял уже тогда, после того, как я сам болел 25 лет. И все эти так называемые таблетки не только заглушали проблему, вот. но исцеления не происходило. 25 лет таблеточного лечения на себе само. С детства моя мать-педиатр давала и кормила меня этими антибиотиками и разными другими химическими препаратами. Поэтому я уже не верил, когда восстановил свое здоровье и альтернативными методами. Поэтому я взял разрешение у главврача применять значит, альтернативную медицину. И он такое разрешение, как ни странно, дал. Наверное, в те годы это была редкость. Он, он сказал так, что я не буду тебе давать подножки и не буду как бы, громкогласно говорить обо всем. А заведующая этого стационара, мы с ним вместе кончали мединститут. Вот. Главврач имел такой характер, что он ну, как бы он верил в альтернативную медицину, но она еще как бы находилась в зарожем состоянии. Но было много еще традиционного того, что узбеки верили в эту табибскую медицину. Табибы все и практиковали естественную медицину. Вот. Я у них тоже учился. Так одним словом, там была прекрасная профессура, среднеазиатские ученые, доценты, профессора. Каждую неделю приезжали консультировать всех больных. В заведующее, значит, в заведующее отделение я был врач, и мы там значит, устраивали конси. Все непонятные вопросы, новые, интересные вопросы, связанные с этим материалом, разбирался по частям. А потом, значит, профессора говорила, что делать, как вести дальше этих больных. Представьте себе, в дерматологии, в урологии, венерологии имеется более 5-7 тысяч диагнозов и номинований. Представляете, сколько информации врач должен переварить для того, чтобы сделать правильный вывод, как удалить все эти главные причины. Вот. Значит, лично я сам тоже болел простатитом, и у меня был капающий или гнойный простатит, так называл его уролог профессора. Так вот этот уролог, который меня лечил, он был узбеком, но он был прогрессивным, разумным человеком. Учился у профессора Заиграева еще в двадцатых годах. Вот, профессор Заиграев, он имел много научных трудов именно и по такой по такой медицине. В основном, альтернативная медицина. И он меня научил тогда. У меня было такое состояние, что я практически не мог спать. Мало того, что были боли в промежностях, боли отдавалось значит, в яичко, вот, значит, нарушение мочи испускания — это главная причина. Ночью встаешь несколько раз, замедленная струя, страшное депрессивное состояние. Да, все это типичные симптомы острого простатита. Совершенно верно. Значит, классификация простатита: острый, хронический и атипичный. Значит, тогда у меня, конечно. Были знания, но не такие, как вот в настоящее времени. Это сколько времени прошло. С 70-х годов я практиковал вот, дерматовенерологию и урологию. И когда заведующий значит, уходил, он был вообще пьяницей, и когда у него были и я был заведующим. У меня было 65 человек. Вот. А поскольку главврач мне, ну как бы, я заходил с коньяка, То есть отношения, прежде всего, личные были. Да? Без коньяков я к нему не заходил. А поэтому он делал всегда снисхождение. И говорил, только не злоупотребляй. Почему? Потому что я делал всякие альтернативные методы, включая уколы из сырого яйца. Значит, Я разводил физиологические растворы, вот, яйца Именно сегодняшнего А мои друзья Школьные Они держали там Мать держала этих э, кур И естественно был там петух И когда кур имеет яйца Из-под петуха Она имеет колоссальную силу И там э, значит, состав минеральный Другой уже Здесь он называется Фетувайс Если вы знаете в магазинах Продают яйца Фетувайс называется это значит, что эти яйца из петуха – это самые полезные яйца. И яйцо должно быть теплое. Вот именно сегодняшнее. Чем раньше будет делаться укол, тем эффективнее будет эта терапия. И Я, я как-то рассказываю в своих роликах, что я этими уколами спас жизнь моей бабушки которая мучилась 5 лет, у нее были неизвешивающие трофические язвы. И когда после первого укола у нее зажила эта язва, которая 5 лет не проходила, у меня было шоковое состояние. И в течение короткой она не могла ходить, у нее не было сил. Когда я сделал второй, третий укол, обои язвы зажили. А сколько было мучений в течение 5 лет? Ну, для традиционной медицины это, конечно, полнейший шок. И никаких вариантов в плане признания этого, наверное, нет. Ну, конечно, нет. Но кто это... Мне попалось письмо. Значит, Письмо написал значит, администрация Капустина. Был такой главврач, где-то там в Подмосковье жил. И он, откуда он взял это, я не знаю. Но он вылечил десятки тысяч инвалидов. Включая, включая рак желудка несколько человек, рак легких, вот. и он этих больных повез в Москву на медицинскую конференцию для того, чтобы доказать, что он не верблюд. то есть история болезни, главврач, грамотный человек. Тогда была замминистра, по-моему, Епешинская. Но когда они увидели такие результаты потрясающие, но там добро не дали, потому что ясно почему. Вот. Одним словом, я поверил и стал как бы на свой страх и риск делать. Прежде всего я себе сделал, мне сразу стало легче. Потом я убедился, что и кожные болезни прекрасно, Не только урологические, но и кожа. Одним словом. Вот эта простатит, искусство заключается в том, медиков, чтобы вести себя так, чтобы есть, пить, вести правильный образ жизни, не заболеть этим, этой болезнью. Но однако статистика говорит, что вот где-то 70-80% этой проблемы значит, имеет мужчины уже после 30 лет. То есть вялотекущая, асимптоматическая, то есть практически нет симптомов, маленький, но там уже есть небольшой вялотекущий воспалительный процесс. Значит, есть инфекционный, бактериальный, инфекционный уретрит и простатит, а есть э, неинфекционный, есть бактериальный. Инфекционный я имею в виду по венерической линии, когда человек болеет венерическим заболеванием. Гонорея, трихомония, вот, разные другие, кандидоз. Это инфекция уже. Вот. Она поражает по восходящему типу. Допустим, если взять... Вот видите, это кровоснабжение вот этого отдела малого таза. И практически во всех случаях хронических и острых простатитов лежит генозный застой, нарушение кровообращения, особенно капилляр. капиллярного. Капиллярного mm. – это так, такое состояние, когда закупориваются мельчайшие капилляры (7-8 микрон), и там получается сгущение крови, темная кровь и отсутствие питательных веществ, кислорода, микро-макроэлементов. Значит, капилляра пати. Капилляра в переводе, нарушение капиллярного кровообращения. Вот, это главная причина на физиологическом уровне, на психологическом уровне, на ментальном уровне. Когда человек думает об этом, когда ему говорят медики, что это хроническая болезнь, будет затягиваться на много лет, она может быть неизлечима, все зависит от того, что врач будет говорить больному. И эти психозажимы, эти блоки, он фиксируется. На этой болезни. И болезнь будет в психологическом отношении прогрессировать. И блокировать, даже если ты правильно будешь лечить человека, это будет тормозить ему для выздоровления полного. Поэтому эти зажимы, блоки и его отношение к болезни, что это неизлечимо и так далее, он должен всю жизнь жить, начинает тормозить скорость выздоровления. Значит, на психологическом уровне надо стереть все эти отрицательные эмоциональные состояния, от которых зависит его эндокринная система, иммунитет и другие защитные силы человека. Разберем, какие еще причины могут быть. Значит, медики в большей степени пропускают проблемы с эндокринной системой, эмоциональной. Это вовлечение щитовидной железы. Как ни странно, когда идет проверка на щитовидную железу, то всем практически говорится, что у них все нормально. Никаких проблем нет. На самом деле эти разрушительные процессы продолжаются. И у медиков нет таких тестов, которые показывали начальные изменения в щитовидной железе. Но я говорю, как дома определить. Это простые очень тесты. Это тест с йодом, насколько это пятно йодистое держит. И второе, после 8 часов вечера, она включается после 8 до 12 часов, активность щитовидной железы начинает значит, возрастать, и тогда надо померить температуру, потому что три гормона щитовидной железы, они вырабатываются только при температуре 36,8-37 градусов Цельсия. Поэтому я, когда я иду спать, я завязываю шерстяной кашлы. Потому что когда там тепло, вырабатываются три гормона. Вот. Поскольку мы нарушили законы природы, одна из причин — это густая кровь в мозгу. И связь между простатой, связь между щитовидной гипофизом, гипоталамусом, и шишковидной железой нарушается. Нейроны не могут функционировать правильно. Вот. И команда не идет от головы, потому что весь организм имеет мудрость. И эта мудрость, эта электронная вычислительная машина, которая запускается с самого рождения, она неправильно функционирует. Густая кровь. Тоже нет тестов. Я очень легко определяю. Значит, делаю вот так вот крест-накрест спины и значит, область живота. И там по дермографизму, что я вижу, какая полоска розовая, красная, широкая, узкая, или вообще нет реакции, я определяю, насколько запущены кровеносные сосуды, включая капилляр. Очень простой тест. Вот. Не надо никакие дорогостоящие вот, тесты для того, чтобы определить начальные изменения. Так вот, щитовидная железа это парно. это железа и значит, железы, которые внутри мозга, они как бы парно работают. Если здесь не в порядке щитовидная железа, значит и про простата будет в Она уже не будет работать правильно и там будут различные патологии. То же самое у женщин. Если щитовидная железа занижена, у нее всегда будет проблема с яичниками, то есть с гормональными проблемами, которые выделяют прогестерон, эстроген, эстродиолы, тестостерон. Всегда будет проблема. Но она не знает, время упущено, и уже запущены хронические болезни. После 25-30 лет, это же с детства все копилось. Дальше, значит, инфекции могут быть во рту, в деснах, в зубах. Если человек не знает, что делать, ну, допустим, сделали ртутную пломбу, все, эта инфекция пойдет в желудок, потом в кровь, потом могут воспалительные процессы. Эта присательная железа, она очень нежная. Любая инфекция, любая, она может дать проблемы с предстательной жизнью. Я прошу прощения, я вот как раз знаю, что где-то во второй половине 90-х годов были очень популярны в Америке ртутные пломбы, их ставили всем, всем подряд, и теперь, получается, люди, у которых они сохранились, нужно их срочно менять, как я понял, потому что, как выяснилось, это очень неблагоприятно влияет на состояние. Да, представьте себе, что бутейка, знаменитый человек, который 40 лет доказывал, доказал э, значение правильного дыхания. Кстати, вот по его системе Бутейко тоже надо лечить эти хронические болезни, включая простатит. Он говорил, во-первых, он снял все вот эти зубы, значит, не только ртутные клоны, он снял все зубы, коронки, что металл. Вот, руд каналы, везде инфекция. Так вот, он снял все эти зубы, поставил искусственное, и всем своим коллегам тоже стал говорить, уберите все это, потому что изо рта идет эта инфекция. Дальше идет в желудок, желудок поражается Оттуда идет все это в кровь и поражает те системы, которые уже ослаблены. Так вот дальше идет, значит, проблема в желудке. Значит, изо рта эта всякая бактериальная инфекция идет. Если слабый иммунитет, все. Значит, в желудке будут развиваться та инфекция, которая будет наводнять кровь, а кровь уже в различные органы и системы. Тензилиты могут давать простатиты одна из причин ангины час тоже могут поражать. Дальше мы поговорили насчет вот этих всяких причин. Венозный застой, сидящая работа. Вот. Любые конторские работники они имеют проблему и возможность. Различные сексуальные перверзии, которые я говорил, койтус интеракту, то есть прерванный половой акт, мастербация, всякие проблемы, излишки и ненормальная половая жизнь сексуальная ввезет к простатитам и в дальнейшем случае аденомы, это уже запущенные, и рак писатель можно ли избежать этих проблем, если по необходимости у мужчины длительные, в течение длительного срока он воздерживается? Ну, допустим, находится в командировке, очень длительно в экспедиции, и вот половой жизни нет, а очевидно, это какой-то как раз рис, связанный с венозным застоем. Как быть, если какие-то упражнения, может быть, специальные для того, чтобы поддерживать тонус и простату? Какой выход из этой ситуации? Выход простой. Если человек занимается йогами, правильно питается, делает профилактику, ходит в баню с веником, у ну, него никогда не будет проблемы с этой железой. Потому что железа, как я сказал, если получает достаточное количество кровоснабжения и питательных веществ, она будет сама регулироваться. Есть женщина, прекрасно. Нет женщины, образ жизни и вот эти упражнения, видите, стойка uh -huh. это получается отток на голове и представьте себе это потрясающее средство для потенции вот он может управлять питание есть пища которая стимулирует вот допустим узбеки едят козу козы козы это конское мясо оно очень сильно возбуждает пох все пряности, шоколад, кофе, повышает похоть. И любое мясное, особенно камина вот это, она повышает похоть. Эрекцию, любые сахарные напитки повышают похоть. Некоторые специи, продукты моря, приветки, острицы, острицы как их называют, острицы, да? Остры. Устрицы Устрицы, да Там очень много цинка Тоже повышает потенцию Значит, человек может регулировать Он может 10, йоги могут 10 лет Не жить с женщинами Когда нужно Они как бы включают Автоматом сексуальную энергию Они владеют сексуальным И у них начинается Другая работа То есть у них восстанавливается Сексуальная реакция то есть этому можно обучить, но если ты не обучен, тогда будет накапливаться этот секрет предстательной железы, и там может э, получаться значит, застой веноза. Теперь я вот как э, специалист, значит, меня научил этот профессор, э, как делать массаж. Значит, все манипуляции я прекрасно знал и владел, поскольку ученик заиграя его меня лично, я отлично учился. Вот, так вот массаж это есть и профилактика, и лечение. Я здесь читал один научный труд одного американца. Так вот он рассказывает, э, годы, десятки лет люди мучаются с простатитом. Они ко мне приходят, я постепенно довожу массаж отрицательной железы до полчаса. И даже первые, после пяти минут массажа, но ну это искусство, это постепенно. Если ты неправильно будешь делать, значит травма будет железы. Это и есть искусство. Как делать массаж? Так вот, меня он и научил. Как этот делать массаж? Я сотни-сотни этих массажев делал. И там получается отток. Я считаю, что без массажа это будет половинчатый результат. Это и профилактика, это и лечение. Но это не самая приятная процедура, насколько я знаю. Поэтому ты не хотят урологи Делать массаж — это грязная работа. За это не платят американским урологам. Я не знаю, не покрывается. Тогда не покрывалось. Лет 10 тому назад я разговаривал с ними и лечил я одно. Это было в Нью-Йорке. Вот. Был один человек, который болел много лет простатитом. И поскольку медики не устраняют главные причины, это, значит, простатит перешел как бы в аденому, а потом в рак. То есть, время работает или на человека, или же против человека. Я потом учился у одного частного врача, когда я только начинал свою профессию, он был армянин. Очень вежливый человек. Он давал взятку, милиционеру тогда, и на дому принимал. И даже оставлял на ночь этих больных с простатитом. Он вводил молоко. Это тоже один из приемов профессора заиграл. Значит, молоко кипятилось. Коровье молоко. Потом брал сначала маленькие дозы. Постепенно-постепенно увеличивались. И когда, допустим, полкубика к кубику ведешь, Температура будет увеличиваться. Вот. Это называется гипертермия. Поднятие, поднятие температуры в крови. Там ты ее не можешь поднять. Есть разные варианты. Сейчас я уже знаю другие варианты. Более простые. У нас еще в медицине, в Союзе, был такой препарат, назывался пирогина. Он повышал температуру в крови. И таким образом раз, раскручивал внутреннюю иммунную систему. Резервные силы начинали раскручиваться. То же самое, когда я делал уколы из яйца. То же самое. Резервные силы. Так они находятся в здоровственном состоянии. Дальше, что я еще делал. Это, это было в Санта-Барбаре. Были олимпийцы, два чемпиона по футболу, но они приехали из Украины как бы работать там временно на учебу. И я с ними жил, они внизу жили, а я наверху жил, в одном очень хорошем, богатом доме. У них были кожные болезни, и один поймал инфекцию, гонорею. Вот. Ему сразу дали сделать антибиотики. Прошло на время, потом опять появилось. И уже иммунная система падает после антибиотиков. Все начи начинает нарушаться. Заглушило. У него была любовница. Вот. Он боялся с ней жить, потому что у него выходили... Сначала остановилось все, а потом пошли опять скудные выделения. Ему сделали хронический уретрит, и это был инфекционный гонорейный уретрит. И потом эта инфекция может переходить уже на железу. Все зависит от состояния иммунной системы, защитных сил. У него еще не было простатита, но был уретрит осложнение гонорейного э, уритрита. То есть это был залеченный уритрит, не вылеченный до конца. Я его обследовал когда, я ему говорил, антибиотики заглушили но не, не уничтожили эту инфекцию. Хотя антибиотики могут вылечить, не всегда, но могут вылечить инфекционные болезни, как гонорея. Смотря кто лечит и какие дозы дают. В данном ситуации его не вылечит. Я что говорил, что давай вот сначала поднимем резервные силы, будем делать уколы переливания крови, аутогемотрансфузия, то есть брать кровь из вены и прямо вводить в ягодицу. Я тогда уезжал. Я ему говорю, товарищи, я тебя научу, ты будешь делать ему. Он говорит, ладно. Один раз я показал, он сам стал делать. Сеть сначала никакие антибиотики, ничего, мы готовим организм. Потом пошли в баню, и я ему значит, рассказал детально, как усиливать и увеличивать температуру в крови. Тоже резервная сила. После этого серийного, он, помню, пил чайный гриб, микро-макроэлементы, глюкороновая кислота, вот, алоэ, внутреннее очищение, бани. И после где-то подготовки целого месяца, я ему говорю, иди вот сейчас к своему доктору, Урологу, венерологу, и пусть он тебе дает антибиотики широкого спектра действия. И тогда у тебя инфекция уйдет. Так и он и сделал. Полностью вылечили. Я ему сказал, как делать провокацию. Медики это знают. Середку, пиво. Если инфекция убила, все нормально, то не будет никакого выделения, когда надавливается на головку полового члена. И мы его полностью вылечили. Он был настолько мне благодарен, он был на все руки массы, Здоровый, гигант был. И от кожных болезней мы вылечили, обоих вылечили. Так он ремонтировал мою машину. Как механик. Просто... Уважение к тому, что я его как бы спас. Восстановилась сексуальная энергия, то есть он начал жить и так далее. До этого он был в депрессии. Потому что сексуальная энергия сразу бьет на психику. Человек в депрессии. У него никакой надежды нет. Зачем жить, если нет лечения? Скажите, пожалуйста, а вот я перебью вас, как вы относитесь к тому, что иногда на УЗИ находят в простате включения вот эти кальциниты, кальцинаты, то есть какие-то э, закапсулированные там проблемы уже, они уже от, обросли кальция. Можно ли есть ли какие-то способы вот эти, от этих вещей избавиться, растворить их и привести в первоначальное здоровое состояние простату? Конечно. Конечно, да. есть. Если Господь Бог создал человека и его природу, животный мир и так далее, Он обязательно до образования дал сотни тысяч этих лекарств, которые являются в виде растений. Корм, цветы, вот эти специи. Он создал яркие... Но почему человек не использует? Это уже дело самого человека. Бог сделал все для человека, чтобы человек процветал, творил, радовался, наслаждался. Так вот, пиявки и спасают это. Потому что пиявки как никогда быстрее восстанавливает капиллярное кровообращение. Наивысшем уровне восстанавливает химизм крови. В слюнах пиявки содержится 100, минимум 150-170 целебных энзимов. Человек спит, продолжаются биохимические реакции в течение недели. А куда ставятся пиявки в этом случае? На область поясницы или как-то иначе? В области правило, крестца, не поясницы. Вот именно... Захват. И нижняя часть это нервная система, которая управляет сексуальной энергией. Эти люмбарные позвонки, поясничные. Но пьявки мы ставим именно на копчик, на печень, на промежность, и еще на точки. Это надо показать, обучить. Вот. Первый раз я советую со специалистом поставить. Обучить его. Потому что человек может сам это делать. В природе есть все для того, чтобы восстановить свое здоровье. Вот. Но почему столько много больных? И женские болезни, и мужские болезни. Почему процветают эти болезни? Как вы думаете? Ну, я думаю, из-за невежества, из-за того, что пользуются не совсем теми способами их излечения, которые на самом деле эффективны, а теми, которые рекламируются в социуме. Значит, получается, людей зомбирует, Особенно врачей зомбируют, получается. Вот видите, это потрясающее упражнение. Угу. Одна Я. из асан. Совершенно верно. Их очень много. Но почему вот Сейчас кровь пошла куда? Ну, понятно, в нижнюю часть тела. В нижнюю часть тела. Вот в щитовидную железу также. В сердце, так, в грудная полость. И в голову. И в голову. Так вот, а если выпрямить ноги, эта кровь будет задерживаться над щитовидной железе. Mm -hmm. Куда пошла кровь? Мы ее направили именно на щитовидную железу. И там, где кровь, разрушается все болезни на высшем уровне. Там мало крови. Там, где мало крови, там нарушен местный иммунитет, венозный застой, недостаток кислорода, микро макроэлементов, начинает развиваться эти болезни. Их сотни. Я говорю, главные причины. Уберите причины. Не надо убирать следствие, не надо лечить следствие. Надо убирать все главные причины. Дальше, в клиниках, международных клиниках, когда я работал в 12 лет, это онкологические клиники, мы очень часто применяли ДМСО. Они продают в магазинах здоровья, но люди не знают, зачем вообще. И что такое ДМСО? Вот. И внутривенно владели, и делали компрессы, примочки, ДМСО. И даже в клиз. ДМСО это производная от пульпы дуба которая в 60-х годах в америке принималась медиками официальной медицины как самое высшее лучшее противовоспалительное и уничтожающее любую боль применял дмакса также с успехом эдгар Кейси. вот значит и Нужно, значит, пополнить кровь микро-макроэлементами. И, то есть, там какие витамины идут? Витамин Е, витамин С, аскорбиновая кислота, витамин В12, В-комплекс. А Гормоны, естественно, которые идут от трав и от корней. Правильное питание. Почему? Потому что когда человек болен, когда у него застой, то мясное все идет во вред. Яйца, рыба, потому что она сгущает. Это только здоровый человек, спортсмен может есть э, пищу животного происхождения. Когда он потеет, когда он двигает. А для Значит, других лучше переходить на вегетарианство, если я правильно понял. Да, вообще любые болезни, особенно вот простатиты и болезни простаты, вот. и как и у женщин, так и у мужчин, лучше мало есть. А еще лучше не есть. На соках. Mm -hmm. В это время сам медик ему скажет, кому-то неделя, кому-то две недели, кому-то месяц, на сок. Вот Соки, отвары, бульоны, все такое жидкое чтобы перейти на малые обороты, чтобы желудок меньше работал, и чтобы бо больше энергии тратилось на восстановление. Борис, я прошу прощения, у нас постепенно подходит к концу время нашего эфира, и мы можем, в принципе, продолжить эту тему, если еще есть информация в следующий раз. Кроме того, может быть, будут поступать какие-то комментарии, вопросы от наших слушателей зрителей, и зрителей, у вас будет возможность дать ответы. Хорошо. У вас какие-то вопросы есть? Ну, я, наверное, уже те вопросы, которые я хотел, пока задал. Желаю вам новых открытий в этой области и новых возможностей поделиться этой информацией с теми, для кого она действительно интересна и полезна. Будем кончать.